Легенда возвращается. Макдональдс планирует возобновить работу в России. Международный рейтинг Казанского федерального университета. Очень важно. И каждый рейтинг новый он пытается выпить какую-то свою особенность, которая с их точки зрения важнее. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ильяна Русланова. Президент Татарстана Рустам Миниханов провел совещание по развитию республиканской промышленности. От Казанского федерального университета приняли участие исполняющий обязанности ректора Дмитрий Таюрский. <«Музыка> Казанский федеральный университет был представлен в трех рейтингах, по показателям которых занял ведущие позиции. О каких рейтингах идет речь, узнаете в следующем сюжете. Казанский федеральный университет сохранил свои позиции в топ-200 лучших вузов мира рейтинга Worldwide Professional University Rankings Rank Pro. Он занимает 154 место в мире и второе среди российских вузов. Напомним, в 2021 году КФУ располагался на 193-й строке в мире и на шестой в списке российских вузов. Дело в том, что мы очень внимательно следим за рейтингами, Вот в новых условиях это не менее актуально к сожалению ряд ведущих рейтингов они начали закрывать информацию то есть они рейтингуют российские вузы но закрывают о них информацию это очень сложно в этом случае себя позиционировать, то есть понимать, как мы развиваемся вместе с рынком, повторяем ли тренды или где-то выбиваемся, на что нужно обратить внимание, где наши сильные стороны, где наши слабые стороны. Другой рейтинг РУР из всех названных рейтингов самый новый. Главное его отличие, что его разработали в России. В рейтинге российского агентства РУР Казанский федеральный университет занял 250 место в мире и шестое место в России. Это первый рейтинг, который отошел от эмоциональной, от социологической и от опросной составляющей. Здесь сразу же понятно, за счет каких показателей нас тянут наверх, какие-то они тянут вниз. В международном латышском рейтинге научных учреждений Саймага Казанский университет занял 605 место в мире и 10 в России. Как говорят эксперты, здесь методика несколько иная. Саймага, Ranking. Это готовится в основном э, испанской э, стороной. Испания она известна еще тем, что э, она является прародителем э, рейтинга Webometrics. Это, вот, скажем, интернет-активность, узнаваемость и репутация вузов среди интернета. Оценка университетов осуществлялась на основе независимых источников – вебов сайенс, копус и других. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз. Макдональдс может вернуться в Россию под другим брендом. О том, как это скажется на экономической ситуации в стране, выяснила Мир Сабиров. Американская сеть ресторанов Макдональдс планирует вернуться в Россию. Генеральный директор Макдональдс Крис Копчинский на апрельском собрании руководителей сети выступил за открытие предприятий в России. Как сообщают источники, окончательное решение еще не принято. Но компания хочет спасти средства, которые были вложены на развитие ресторанов в стране. И на данный момент ищет способ, как именно это сделать. Какими-то прямыми или обходными путями, но Макдональдс, скорее всего, действительно вернется к нам, в экономику нашей страны. Появление новых точек общественного питания, это новые рабочие места, это повышение занятости, снижение безработицы, то есть это новые налоги. То есть, в принципе, все равно какое-то влияние будет, оно будет вредным положительным. О временной приостановке работы в России Макдональдс объявил в марте 2022 года. В своем квартальном отчете компания сообщила о потерях свыше 127 миллионов долларов, что составляет около 28% от общей прибыли. Макдональдс как раз вот стал искать варианты работать, не нарушая напрямую запреты, да, поставленные государственными органами. Вот. И есть, в принципе это выгодно ну, для Макдональдса. Да, то есть, если им не получается напрямую работать, то они будут Через каких-то посредников, через какие-то обходные пути. То есть, безусловно, то, то что выгодно бизнесу, он всегда будет так или иначе реализовывать. Сейчас в России продолжает функционировать 133 ресторана. Напомним, единственным регионом, где не закрылся ни один Макдональдс, является Татарстан. Все рестораны являются франшизой компании ООО «СПП», которая зарегистрирована в Казахстане. Амир Сабиров, Маргарита Михайлова, «Универ -ньюз». Новая разработка ученых из Казанского федерального университета способна повысить эффективность добычи остаточных запасов нефти. Как работает эта технология, в чем ее преимущество и кто участвует в ее реализации, узнаете в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете разработали технологию, благодаря которой можно на 20 процентов увеличить коэффициент извлечения нефти. Используя всю историю разработки месторождений и искусственный интеллект, ученые способны предсказать места расположения так называемых сладких пятен – мест, где есть остаточная нефть и где ее много. Чтобы добыть такую нефть, больших вложений не потребуется, так как в процессе ее добычи используются старые месторождения. Мы договорились, что будем разрабатывать технологию по локализации остаточных запасов нефти, которые, как правило, ну, можно обнаружить на сильно выработанных крупных месторождениях. Проект реализован благодаря гранту Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Его размер составил 217 миллионов рублей. В разработке приняли участие геофизики, геохимики, геологи из Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, а также большая группа программистов и математиков. Эта технология, она скажем так, постоянно эволюционирует. И первая ее версия, она уже применяется в нефти Также есть высокая заинтересованность со стороны нет, но там своя В работе используется способ представления геолого-промысловых данных скважин и характеристик около скважинной зоны. Результатом расчета по данной методике становится двумерная карта месторождения. Эксперты подчеркивают, что у данной разработки нет аналогов, поэтому технологии уже заинтересовались российские и зарубежные нефтяные компании. Глеб Нигмати, Маргарита Михайлова, Универ Ньюс. Традиционно в мае в Казанском федеральном университете пройдет 8 международный форум по педагогическому образованию. Смотрите далее в сюжете.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 новые форматы. Это и сессии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 на этом все. В студии была Ильяна Расланова. Сюжет из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!